Смотрю футбол до да каждого гола, читаю пола баскетболом, болею, слушаю шаг, ушах салона Что ты в камерой под... Википедия, видео, видео, бэби, я! я я я ты я я ты я от меня! Тише <свят> же! Сколько сейчас уже время? Да я не знаю, надо посмотреть, сколько времени. Ёлки-палки, мы опаздываем! Побежали! Ёлки-палки, мы опаздываем! Ёлки-палки, Надо быстренько, блин, реально, ребят, Опаздываем, потому что... Нас ждут, мы такая себя пунктуальная. Нам придется быстренько. Привет, друзья, меня зовут Лер, и вы на канале Видео Baby. Сегодня мы будем ехать на студию. Записывать два трека, один это будет челлендж. Дочка против папы будет в рэпе. А остальное... Мы пишем трек нас, все, которые ждут его, это «Я сошла с ума». Это будет очень интересная работа. Сейчас идут съемки, съемки постоянно идут. Причем немногие уже пишут на, там, на странице, там тысячи сообщений, когда-когда будет. Ребят, ну очень тяжелая работа, очень много людей задействовано в этом видео. Ну расскажи. Кстати, этот трек будет похож на «Как дура плачу потому что многие просили что-то похожее снять. Сейчас трясет. Ну таких дорог по-любому, конечно, присутствует Под видео комменты, медия, я, я, википедия Видео, бэйби, я, а теперь ты, папуля, зачитай А теперь ты, а ну давай, давай А, не так, вообще Ну короче, ребята, услышите? Услышите реальный баттл? Мы сейчас постоянно его там подрепетируем в машине Такая маленькая, миленькая, милая, милая как? Ну по словам, ты что не помнишь свои слова? Не я по словам, я не помню. А, а я, я такая маленькая, миленькая. миленькая. Да. А, а Санта? Нет, а я такая маленькая, миленькая, мила приуныла. Короче. А, а, я я такая такая... Мило, при... а я такая маленькая, миленькая, милая Не, а я такая маленькая, мила. Не, а я такая маленькая, милая. Блин, я просто я не помню, помню реально. Это не оно. У них не было колодца палки вообще нет. Не, дальше вот туда ехать надо. А не, мы просто... Ты что? что а? oh -oh. Я на камень наехал или Папа, пап! Uh, <laughs> Папа! <laughs> Он не слышит. Слава богу, потому что я не знаю, как у тебя оно не пробилось. А я такая вот большая, ты А я такая вот а ты такой Не подожди, сейчас. Ставлю вас под видео, комменты медиа, я википедия, видео бэби, я. Слышишь, я видео бейбия. Вставлялось под, под видео, комменты медиа-я, я. Википедия, Видео-бабия. Вставлялось под видео, комменты медиа-я, Википедия, Видео-бабия. Ха-ха-ха, я википедия видео бабия ха я. Я Видео-бабия. Ну, не... Хорошо, ладно. Видео-бабия. Я. Я -я, -я, я я я видео бэби, я. Я. Я. Мой канал. Мой твой канал. Твой. Мой канал. Я-Видео-бабия. На сегодня день, ой-я-я. -ой -ой. Никак не можем записать наши треки. Это ужасно просто. На двух студиях. Никак не получается. Сейчас едем вот на третью студию за 30 километров от города. А теперь ты, папуля, зачитай. А теперь ты, а ну давай, давай. Надо больше эмоций. Надо давай их еще раз. Аж чуть ли там не, не криками, вот уже если ты заканчиваешь, что сделай. Ведь для тебя я малолетняя, я знаю, я закрываю ноут, я все устала. Ведь ты взрослее, уже взрослый ты, а я такая маленькая, папина панька, да, наверное. Я сплю еще или просто туплю, не знаю, слова люблю, тихо тебе сказала. Я, тяжело, тяжело. я пропустила. Ребят, мы наконец-то закончили! Мы наконец-то записали наш трек Вот поздно вечером только вернулись Дорога была тяжелая, реально Уже начало 8 -го. Да, только-только приехали А мы выезжали в 4 Нет, не в 4, в три мы выезжали нас вот едем и едем Да Остановились, покушали немного, купили пиццы О боже, здесь такие дороги Ужасные Сейчас будем отдыхать Ну... Итак, до следующего влога, для следующего видео. До следующего рэпа.